Когда будет срублено последнее дерево, когда будет отравлена последняя река, когда будет поймана последняя птица, только тогда вы поймете, что деньги нельзя есть. Мудрость, которую приписывают североамериканским идейцам. Роль денег в современном обществе трудно переоценить. Но деньги не должны заслонить с собой все человеческие ценности, не должны быть мерилом человеческих отношений. Особенно это касается людей, занимающих лидирующие позиции в обществе. Трепетное отношение к деньгам, как к средству накопления, делает людей, облеченных властью, слабыми, зависимыми личностями не способны к созиданию, к примитивности мышления и в итоге ведет их к личным трагедиям. Не зря говорят, что это все от лукавого. Но все же движение денег оживляет экономику, продвигает товары, увеличивает возможности человеческого общества. Вот об этом хотел бы рассказать. В истории человечества эквивалентами труда и товаров что только не было и камушки, и ракушки, в средние века даже были луковички тюльпанов. В Голландии одно время была даже такая тюльпанная лихорадка. Деньги были и медные, и золотые, и бумажные, сейчас появляются даже виртуальные криптовалюты, но об этом как-нибудь потом. А вот о подъеме экономики, благодаря правильному использованию денег. Расскажу на примере подъема разрушенной экономики Западной Европы после Второй мировой войны. Следом, попытаюсь это увязать с программой подъема тоже разрушенной экономики Республики Калмыкия. Надоедать не буду, постараюсь кратко и, может, моя точка зрения покажется кому-то спорной, но я думаю, что я недалек от истины. Итак. К 1944 году мировое общество уже определилось с победителями и побежденными во Второй мировой войне. Поэтому встал вопрос с ребром о мировом переустройстве. Поэтому в июле 1944 года в США в курортном месте Бреттон-Вудс, штата Нью-Гэмпшир, в отеле «Гора Вашингтон» собрались финансисты 44 стран. И провели конференцию, результатом которой явилось воцарение бреттон валютной системы. Это означало победу доллара над английским фунтом. Доллар стал главной мировой резервной валютой. Его курс был закреплен в размере 35 долларов за тройскую унцию золота. Все остальные валюты конвертировались через доллар. То есть наступила эпоха доллара. А влияние США укрепилось во всем мире, кроме СССР, который все же не ратифицировал это соглашение. Но экономическим победителем во Второй мировой войне стали все-таки США. Правительства остальных европейских стран с ратификацией Бреттон-Вудских условий могли, смогли имитировать ровно столько собственных денег, сколько их центробанки имели мировой резервной валюты, то есть американских долларов. Это предоставляло США широчайшие возможности по контролю над всей мировой экономикой. Это же позволило им учредить Международный валютный фонд, Всемирный банк и Всемирную торговую организацию, ВТО. Эти организации и поныне управляют всей мировой экономикой. Влияют они и на Россию самым жестким образом. До 1971 года были и демарши против бреттон системы. Например, Франция в 60-х годах предъявила к обмену на золото огромную сумму долларов, как тогда говорили, корабль долларов. Но это золото США отдавать не хотели. Разразился скандал, Франция даже вышла из НАТО. В итоге золото все же отдали, потому что присоединилась еще и Германия. Но США все же отомстили, поддержали студенческие волнения в Париже, аналог нынешних цветочных революций. Так что даже великий Шарль де Голь ушел с, пост, с поста президента досрочно. Такое вот мощное влияние появилось. Но вернемся в 1948 год. Тогда же начал действовать план маршала, государственного секретаря США. То есть для поддержки валют Западной Европы США совершил интервенции на 13 миллиардов долларов. Для сравнения, весь ленд советского, в Советском Союзе в Великой Отечественной 11 миллиардов. Это были гигантские суммы, но это помогло Западной Европе подняться из руин, укрепить свои валюты, оживить экономики европейских стран. США же получили статус первой экономики мира, а доллар стал мерилом, главным, главным эквивалентом товаров и услуг. Позже при президенте Никсоне в 1971 году США вовсе отказалась менять доллары на золото, и мир перешел к современной ямайской валютной системе со свободно плавающими курсами валют. Ну а Западная Европа, как птица Феникс, очень быстро возродилась из пепла войны. Создала общеевропейский рынок, который перерос затем в Европейский экономический союз, ЕС. К чему я вам это рассказываю? А к тому, чтобы показать роль денег как инструмента для оживления экономики. Когда деньги не являются средством накопления, а играют свою роль всеобщего эквивалента при движении товаров и услуг. И в этом их главная роль. А что происходит в нашей республике? Экономика также находится в руинах. Движение товаров и услуг находится на минимальном уровне. Реальный сектор хозяйства испытывает огромный дефицит денежных средств. А правительство республики сидит на инвестициях и никуда не вкладывается. Такое впечатление, что ждут каких-то неэффективных проектов, чтобы спокойно попилить эти средства. Инициативная группа Центра сотрудничества уже провела собрание, где определилась с необходимыми проектами. В ближайший месяц мы внесем предложение в Министерство экономики Республики Калмыкия по созданию агротехнопарка. Причем не одного, а нескольких с разной спецификой. Мы обращаемся к правительству с требованием ратифицировать закон о парках развития экономической деятельности Республики Калмыкия номер 114. Приняты 14 мая 2015 года. Назначить уполномоченный орган, в противном случае ситуацию можно считать саботажем. А должностных лиц, тенищими препятствия подъему экономики Калмыкии. В нашей копилке уже более десятка стартапных проектов. Все они из разных отраслей. Имеют высокую степень капитализации. Требуют привлечения большого количества работников. Эти проекты создают благоприятную среду для привлечения инвестиций. Поэтому саботирование наших инициатив будем воспринимать негативно. Но все же мы считаем, что лучше сотрудничать, чем ругаться. Наша цель – процветающая Калмыкия. И мы будем добиваться этой цели практическими действиями, коих давно ждет народ Калмыкии. Хочется, чтобы возникло понимание, что увод финансовых средств от стартапов или использование их в заведомо неэффективных проектах сродни растаптыванию молодой зеленой поросли и наносит вред в сотни раз больше, чем цифры, означенные в начале. Тут же просматривается и моральный аспект. Это изламывание судеб нашей молодежи, будущего детей и внуков. И, следовательно, дальнейшее растаптывание будущего своего же народа. Центр сотрудничества не собирается взывать к совести. Мы просто начали работу по сбору документальной базы, которая ясно покажет антинародную направленность действий и бездействий некоторых государственных и муниципальных служащих всех рангов. Если сейчас прикроют глаза, то потом все равно, не, все равно вылезет. Да и вообще, надо начинать работать всем обществам, сотрудничать, советоваться, помогать друг другу. На следующий год правительство Российской Федерации насчет финансовой интервенции через финансовые институты, по программам мало-среднего предпринимательства, объединенных экономических зон, понадобятся механизмы использования денег, нужны будут проекты, а у нас ничего этого нет. Нам надо двигаться, о работе центра будем периодически рассказывать. Будем добиваться именно практических результатов. Хочется высказать мысль. Подключайтесь, коллегот. Мы знаем, вы не спите, просто не видите путь. Повторю, борьба с паразитизмом паразитизм состоит в создании невыносимых условий для паразитов. Оглянитесь, наши дети получают лучшее образование и уезжают, потому что дома нет им применения. Зато сверху во власти у нас кого только нет. И выпускники военных училищ, и физкультурники, и люди с сомненительными дипломами. Мой старший специалист по промышленной электронике В Калмыкии для него применения нет. Здесь ему и пятой части не могут предложить, что предлагает в Москве. Как я его удержу? Хотя он знает, что я хочу, чтобы он работал в Калмыкии. А тут еще двое атишников подрастает. Вот я и считаю, что наша обязанность создать условия, чтобы наши дети не уезжали. Все в наших силах. Нам нужно выстроить каркас экономики. Дело в том, что уже скоро начнутся вливания со стороны Федерального центра для создания реального сектора экономики. У правительства Российской Федерации нет другого выхода. Хоть там хватает своих паразитов, но избавление от них набирает темп. А у нас нет механизма освоения финансовых инвестиций. Надо создавать. Это наша ответственность перед детьми. Движение – это жизнь. Название ролика будет указано на адрес электронной почты. Пишите, рассказывайте о ваших проблемах, делах, проектах. Мы в центре будем анализировать, систематизировать, находить пути решений, стараться помочь. Сяндак.